Друзья, никогда не носите телефон в тепле, правильно? Mm -hmm. А почему ты знаешь, друзья? Тут у Жека есть э, матьёска. Он тезка. не знает почему. Потому что телефон это все равно телефон в тепле, друзья. Это все равно, что трогать девушку, за грудь, когда она в лифчике, в лифчике. Так что, друзья, э, не носите телефон в тепле. Вот. И если у вас есть девушка. И вы в фондоне, да? Ну, это yeah. тоже, как бы, если у вас есть девушка, вот, да. Э -э Доставьте ее пореже носить липчик, чтобы ощущать на ощупь, какая у нее приятная грудь, друзья. Также и телефон. Без комментариев. Вот и вред, Вот он вредный, да.